Всем привет, вы на канале Зашумим, в этом ролике мы с вами рассмотрим некоторые работы на автомобиле Kia Sportage 4 поколения, а именно это комплексная полная шумоизоляция, шумоизоляция колесных арок, установка омывателя камеры, скрытое подключение видеорегистратора, а также защита полиуретановой пленкой передней головной оптики. Давайте начнем с шумоизоляции. Значит, шумоизоляцию мы делаем в нашем максимальном пакете Dark Extreme. Обычно мы начинаем с крыши, но здесь у нас достаточно богатая комплектация и присутствует панорамная крыша, по этой причине э, на крыше мы ничего делать не будем. А давайте рассмотрим теперь багажный отсек. Багажный отсек у нас э, полностью готов. Значит, нанесли, нанесены все виды материалов, которые мы используем обычно. А это два вида виброизоляции, атом на арках и вайпер на полу и внутри в крыльях и также на корпусе сабвуфера его вот здесь вот видно также вторым слоем это шумоизоляция блокшот. это мембранная шумоизоляция многослойная также мы активно применяем вот эти вот маскировочные ленты которые закрывают наши на стыке не забываем про наши ловушки акустические, а также мы всегда возвращаем штатные изоляционные материалы, которые присутствуют в автомобиле. Далее переместимся в салон автомобиля. Значит, пол у нас обрабатывается от торпеды до начала дивана в три слоя: Значит, это виброизолятор атом, шумоизоляция интегра и дополнительная акустическая мембрана-блокатор. Зона под задним диваном. Отсюда идут до, до, до окончания спинок вырабатывается вот вас слоя. Здесь вайпер и интегра. Мы никогда не заклеиваем вот эти вот ребра жесткости, точки крепления сидений, как заднего дивана, так и передних сидений. Также не забываем про акустические ловушки. Так, омыватель камеры. Омыватель камеры у нас, как правило, подключается к линии заднего омывателя стекла. Дальше шланг идет у нас по крышки багажника выходит наружу и вот этот вот маленький жиклерчик над камерой и является омывателем. Соответственно, работает он совместно с омывателем заднего стекла и вода подается одновременно и на стекло и на камеру. Следующая работа это бронирование головной оптики <клёх> основной. Значит, это фара целиком покрыта сейчас защитной полиуретановой пленкой. Она защищает пластиковое покрытие самой фары Плюс ко всему, обладает неким эффектом затягивания мелких царапин. То есть она дольше сохраняется, сохраняет свой первоначальный вид. Ну а когда она там через несколько лет затрется, ее можно демонтировать отсюда, наклеить новую. И оптика у нас будет всегда э, в детственном, скажем так, виде. Ну а теперь видеорегистратор. Видеорегистратор у нас установлен вот там вот за, лобовым, за зеркалом заднего вида на лобовом стекле. Дальше проводка скрытно располагается у нас внутри панелей. Уходит вот сюда вниз. И вот сейчас там вот торчит проводок, который потом будет подключен к линии зажигания. Но это будет сделано после того, как будет собран салон и подано питание. Примерно вот так вот выглядит процесс нанесения защитной пленки на оптику. Пленка кладется на специальный раствор Который позволяет активировать клей А также убирает возможное налипание пыли Так как пленка имеет клеевой состав После того, как натянули пленочку Она специальным ракелем разглаживается Из-под пленки убирается влага Потом она немножко подсыхает И обрезается по краю оптики После сборки салона переходим к шумоизоляции дверей Крышка багажника, она же пятая дверь, у нас обрабатывается в два слоя Во внутреннюю часть двери наносится слой виброизоляции А на самую пластиковую часть наносится слой шумопоглотителя SoftWay 15 Как на общую пластиковую, пластиковую деталь, так и на вот эти вот элементы, которые находятся у нас вдоль стекла Далее двери. Двери боковые у нас обрабатываются в четыре слоя. Сейчас здесь нанесено ну, полтора слоя, скажем так. То есть первый слой это виброизоляции, Он наносится на всю поверхность, исключая вот эти вот ребра жесткости. А вторым слоем наносится слой шумоизоляции интегра. Интегра также наносится на всю поверхность, ну и опять же, да, исключая вот эти вот ребра Жесткости. Третьим слоем мы наносим слой виброизоляции. Мы им закрываем технологические окна, прижимаем проводку, оставляем динамик, разъем для стеклоподъемника и трос для открытия ручки двери изнутри. И четвертый заключительный слой шумоизоляции дверей это нанесение шумопоглотителя на обшивку. Он наносится также на всю поверхность, но ну, кроме места под динамик, точки крепления, разъемчики для проводки, тройсика, ну и соответственно зоны, где установлены клипсы. В комплексную обработку салона у нас входит и обработка капота. Капот обрабатывается в один слой виброизолятором, вайпером. Он наносится между ребер жесткости на внутреннюю часть капота, а потом штатный пыльник одевается на место, и материал этот не видно. После сборки салона приступаем к дополнительной опции – это шумоизоляция колесных арок. Первым слоем на металл наносится виброизолятор. Виброизолятор мы используем здесь комфорт Viper. Вторым слоем на него мы нанесем жидкую шумоизоляцию, она здесь будет работать больше как гидроизоляция А на сам пластиковый подкрылок наносим слой шумоизоляционного материала Integra Наносим на практически всю поверхность, исключая вот эту вот зону прилегания пластикового подкрылка к металлу автомобиля Работы над автомобилем у нас полностью завершены, салон весь собран, все панели у нас подоутаны так, как они были с завода, ничего нигде не торчит. Вот можно, допустим, посмотреть стык порога, а проводка, которая здесь была, ее тоже сейчас не видно, все подключения у нас произведены рядом с модулем а, с предохранителем, который расположен за этой панелью, видеорегистратор. А, вот его можно поближе посмотреть, как он выглядит и проводочек, а, который уходит туда вверх под панель потолка и э, стойки. Также завершены работы, связанные с э, покрытием э, защитной пленкой, то есть мы покрыли вот эти фары, а также вот эти вот противотуманные фонарики. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.